Всем привет! Ну вот сегодня вести с полей, так сказать. Точнее из деревни. Вон, грызь с В хорошем настроении. Поела, поспала. Ну теперь он утаптывает вчерашний снежок, который выпал. Вчера ветрище был немеренный. В общем, снег был, ну сколько, сантима два нападало. Мы тут все ждем, когда зима уйдет, а она никак не хочет уходить. Он еще с крыши Дождик капает. А тут чуть ли не мой рост снег стоит. Но найда. Грызь по кличке найда. Вон мой бассейн. Снега канализация в прошлом году сделал. Вроде работает нормально. Вот снял. И сразу морозик прикрыл проталину. теплица он поднял вчера надо будет вверх менять поликарбоната уж очень его он портится боковые дольше стоят а вот вверх задрало вырвала все короче хороший ветрюганчик вчера был Плица. Найда. Ты что здесь забыла? Виноград посадил в теплицу. Посмотрим, что из этого выйдет. Как он тут перезимует. Пошли, Найда. Ну ты чё? Смотри, хоть куда бежишь-то. Пошли отсюда. Ой, непоседа. Ещё та. Даже не смотрит, куда бежит. Да, Найдочка? Не смотрим мы куда бежим. Ну, и на кого ты гавкаешь? Да. Вот так мы гавкаем, рычим. И... И чё это мы тут ругаемся? Чем это ругаемся? О, не пускает. И чё ты меня не пускаешь? Идем к хрюшам. А ну, бы, бы все два. Вон наши хрюшки спят. Отдыхают, покушали. Иди ко мне, иди ко мне, солнышко. Иди, иди, иди. Иди, пятачок, иди. Иди, пятачковый. Трактор. Вот, надо убираться у них. Соломки подсыпать. Марфуш а Марфуш, Марфушенька, Душенька, да, Душенька, Марфушенька, иди, иди сюда. Ой, Казаныч, взял, оторвал. Листик, чтобы любоваться девками. Ну, никак он не хочет. Без девок. На это брысь отседва. Вот курочки. Снесли нам яички или не снесли? О, уже одна сидит, яичко сносит. Брысь отседло. Это не поседа, блин. Три месяца. Лайка. Ну, вот такая у нас житуха-бытуха. На деревне.